Однажды приходит день, который в один миг и навсегда меняет твою жизнь. Такой день случился и у меня. Он стал самым-самым счастливым днем, потому что наполнил мою жизнь невероятно глубоким смыслом, перевел ее в совершенно иную тональность. В ней в унисон зазвучали безграничная любовь, трепетная нежность великая радость. Чувство нужности придавало необычайных сил и рождало неодолимое желание отдавать всю себя без остатка, неустанно дарить заботу, ласку, душевное тепло. В этот день родился ты, мой дорогой, любимый сыночек. Ты пришел в мою жизнь, и она заиграла сочными красками, стала полной радостных событий, ярких переживаний, светлых надежд. Самым большим счастьем для меня было видеть, как ты растешь, взрослеешь, набираешься сил и мудрости, радоваться вместе с тобой, болеть твоей болью, быть всегда рядом, смотреть в твои глаза, держать тебя за руку. Промелькнули годы, и сейчас предо мной очень взрослый молодой человек, мужественный, надежный, ответственный, целеустремленный, такой же открытый и добрый, каким был в детстве. С днем рождения, родное мое дитя! Поздравляю тебя и желаю ступать по дороге жизни твердо и уверенно. Пусть этот путь будет легким, интересным, насыщенным отрадными, светлыми и запоминающимися моментами. Твоя душа будет свободна от уныния, злобы, обиды, зависти и другого эмоционального мусора, который омрачает нашу жизнь. Пусть здоровье никогда не сдает своих позиций. Все твои планы станут реальностью, а любовь Надежда и вера навсегда поселятся в твоем сердце. Рядом с тобою всегда пусть будут любящие, понимающие люди. Чтобы в доме твоем было уютно и солнечно, царила атмосфера любви, взаимопонимания, уважения. Сын, иди дорогой добра и радости, она всегда приводит к счастью. Какие бы события ни прошено не вторгались в твою жизнь, помни, что после грозового дождя всегда распускается удивительная радуга. И чем холоднее и гуще ночная тьма, тем ближе ясный ласковый рассвет. С днем рождения!